Здравствуйте, это видео персонально для вас. Я его сняла по какой причине? Потому что я, ну, знаете, сама недавно стала жертвой э, того, что как только я решила что-то делать, поставила перед собой цель, и вот просто незаметно, вообще практически, ну вот неощутимо, Добрые люди влазят со стороны и начинают мне что-то там на ухо там бла-бла-бла Надо тебе это, не надо тебе это, да ты посмотри, да может быть не сейчас Или что-нибудь еще типа того И в какой-то момент, то есть до этого я была просто молния, которая вижу цель, не вижу препятствий И после этого, причем я даже на второй, на третий день после этого общения понимаю в чем дело То есть я в момент общения, я это пропускаю а что я пропускаю? Я пропускаю обесценивание, когда начинается вот это вот «а у меня есть свои соображения на эту тему, но ты будь осторожней, но это может быть не сработает, а это что-то еще». Да даже если это 300 раз не сработает, пусть лучше я буду действовать, чем я буду сидеть без дела, потому что какой результат я получила? Я после этого общения мгновенно испытываю… Просто охлаждение к этой цели, любой, которую я поставила. Мне кажется, что я устала, мне кажется, что путь слишком сложный и длинный, и, в общем, не надо начинать. И я начинаю сама придумывать, почему это не делать. И когда, если убрать все эмоциональные составляющие этого, этого всего примера, да, и посмотреть, что фактически происходит. То есть в начале было движение, и вы понимаете, что правильное, неправильное, но любые попытки достичь цели, они все равно приведут к достижению цели, это лучше, чем, то есть делать лучше, чем не делать. И что я получаю в итоге? Я не делаю и размышляю, я просто вообще ничего не делаю, я просто сижу и такая думаю, наверное, я устала, наверное, надо отдохнуть, наверное, надо поесть, наверное, надо еще что-нибудь, еще что-нибудь. И настолько эти вещи незаметны, это может быть комментарий, это может быть совет друга, это может быть подсказка какая-то, это может быть просто «А! Знаем мы!» и этого достаточно для того, чтобы человек охладел к своей цели. На самом деле, это как по мне самое страшное преступление, которое вообще можно совершать, потому что ладно себе, ничего не хочешь добиваться, ты другим не мешай. Вот, поэтому я чувствую, что есть сейчас люди, достаточное количество, которые пострадали в недавнее время с желанием зайти на наш курс точно так же, как и я, буквально вот на днях, поэтому меня бомбит на эту тему, я дала отпор тем людям и сказала, ребят, это ваше мнение, вы, ну, я его уважаю, но оно ваше, и вы об этом не забывайте, пожалуйста, в следующий раз, когда вы будете советовать мне, что мне делать, что мне не делать. А, вот решила с вами просто поделиться своей историей. А как только я поняла, что произошло, как только я поняла, кто, что, когда мне сказал, у меня мгновенно восстановилось мое желание и уверенность, что все будет хорошо. И пропали все сомнения, которые у меня были в отношении моих собственных задач, которые сейчас передо мной стоят. И я чувствую себя абсолютно счастливым, довольным человеком на цели. А, я очень рекомендую вам посмотреть точно так, также со стороны не, не только в отношении курса риэлтор профессии бизнеса вообще в принципе где у вас было большое намерение что-то Сделать и вы его по какой-то причине Потеряли, оставили, или что-то пошло не так Как только вы поймете, кто Что сказал и почему сказал Даже не важно почему, просто кто, что И когда это произошло, у вас должно Появиться желание продолжать делать Потому что вы знаете лучше Всех, что вам подходит, что не подходит Вы знаете лучше всех, что вам Поможет и что не поможет, и вы помимо Того, что знаете, вы еще и чувствуете правильном направлении вы движетесь или нет Поэтому желаю вам не давать, ни в коем случае обесценивать себя никому и даже самым близким. Вот, четко отслеживать эти моменты, понимать, что происходит, и действовать так, как вы считаете нужным, добиваться цели. И я жду вас на курсе риелтор профессии бизнес. До встречи.